Здравствуйте! С вами Ирина Рябцева. И сегодня я хочу поговорить с вами про ваши ожидания от бизнеса онлайн. Существует два мира. В одном живут неудачники, которые ничего не делают. Они постоянно жалуются, ноют и оправдываются. И в их жизни одни страдания. Есть такое знаменитое выражение, что если нет своей цели в жизни... То приходится работать над того, у кого эта цель есть? Второй мир составляют люди, которые взяли ответственность за свою жизнь на себя. В этом мире мечты становятся реальностью, мысли становятся действиями, и с каждым днем все больше радости, денег и счастья в этом мире. К какому миру? Принадлежите вы. Какая у вас сейчас ситуация? Может быть, вы только ищете возможность дополнительных источников заработка в интернете? Может быть, вы уже уставший сетевик, который работает на дядю, проводит встречи, Находят партнеров, но они через некоторое время куда-то исчезают. А может быть, ваши партнеры переходят к другим сетевикам или вообще уходят из партнеров и становятся просто пользователями продукции. А может, вообще перестают использовать продукцию. Типичная проблема, согласитесь. Почему нужно выбирать бизнес онлайн сегодня? Вот смотрите, статистика Forbes, которая проанализировала интерес к заработку онлайн. В Европе он составляет 81%. В странах СНГ 73% в Америке 75%, даже в Африке почти 20%. Почему так растет интерес к этому бизнесу через интернет? А вот почему. Потому что бизнес-предложение может быть доступно 24 на 7, даже без вашего участия, если у вас есть автоматизация бизнеса. бизнес не привязан к определенному месту и рутинные процессы которые раньше занимали у вас кучу времени высвобождает автоматизация чего вы хотите от такого бизнеса ну конечно достойного заработка конечно свободного времени с тем чтобы можно было и путешествовать, и позволить себе все, чего хочешь. Заняться любимым делом, например. А в сетевом бизнесе, конечно, очень хотелось бы не вкладывать постоянно деньги в бизнес и не выполнять обязательного товара оборота. Рекрутинг. И заработок в интернете, в интернете это не алхимия. Существуют отработанные на мировой и российской практике алгоритмы. Некая последовательность действий, которые вам обязательно необходимо сделать. Шаг за шагом. В точности выполняя каждый из элементов внутри этой последовательности, которые вас могут научить тренеры. И главное, что вам нужно сделать в этот момент, взять эти алгоритмы и шаги, и полностью от начала и до конца их повторить. Вот и все. Что же отличает систему, которую предлагает наша команда, от других? Во-первых, это завершенная система, которая на старте уже позволяет зарабатывать и окупать рекламу. Данная техника универсальна. Она подходит для любой ниши сетевого бизнеса. Данная система гарантированно доводит до результата. Уже более 4,5 тысяч участников нашей Академии внедрили данную технику в каждой своей теме. Система эта пошаговая. Она подходит для, любой, для людей с любым уровнем технической подготовки. Не обязательно нужно владеть интернетом, не обязательно нужно владеть компьютером на уровне программиста. То есть все настолько легко и доступно вам расскажут и объяснят что бояться технических моментов не нужно вовсе. И последний немаловажный плюсик, это то, что до результата вы идете вместе с тренером, но и после получения результата тренер вас не оставляет и помогает вам во всем, пока вы не выйдете на тот уровень продаж и доходов, который захотите сами. Вот мои первые результаты. Первая моя продажа была осуществлена. 26 июля, а запустила я систему 22 или 23. То есть практически на третий день я уже получила первую выплату из релиза. Потом я уехала в отпуск. Меня не было до середины августа. И вот с 13 августа, 12 я запустила вновь яндекс трафик и 13 августа пошли мои первые продажи практически ежедневно вот смотрите 13 14 15 2 16 19 20 21 но сделала я просто screen несколько раньше будем говорить у меня и 23 и 25 и 27 и 28 были продажи тоже и в конце моего небольшого путешествия о бизнесе онлайн, я хотела бы сказать вам, я проходила множество тренингов по личностному росту. И везде все тренера говорят о том, что обязательно вначале нужно иметь некую установку, некого намерения, которая поможет вашему подсознанию получить то, чего вы хотите. Здесь приведен обычный пример того, как его нужно правильно составить. То есть составленное это намерение должно быть обязательно в позитивном ключе и в настоящем времени. Ну вот пример. Я открытый, уверенный человек, ответственно подхожу к построению своего бизнеса, с радостью занимаюсь любимым делом. Успешные предприниматели сами меня находят и сами подключаются ко мне в команду. За мной идут тысячи людей. Я легко строю международный бизнес через создание ценного контента для других людей в соцсетях и своих ресурсах личного бренда. Вы можете это намерение составить под себя, любыми своими словами. Главное – чтобы оно у вас было, чтобы оно вас мотивировало и вело вперед. Будешь ли ты следующей историей успеха? Я очень вам этого желаю. Подписывайтесь на мои видео, на мой YouTube-канал, следите за мной в соцсетях. Я буду очень рада, если окажусь вам полезной. С вами была Ирина Рябцева. Удачи всем!